Всем привет сегодня мы будем ставить сахарную брагу на спиртовых дрожжах Итак, что для этого нам понадобится понадобится нам вот такая вот емкость ну может быть и не такая у кого-то другая но мне очень удобны вот эти так называемые евро бочки у нас они стоят 1000 рублей бочка на 65 литров данная самый оптимальный вариант почему оптимальный размер я вам чуть позже объясню значит бочка должна быть сухой чистой вымытой на бочку надо приклеить вот такой вот градусник наклеивается продается он в зоомагазине в любом ну, либо вот такой бывает вот такой кстати мне больше нравится вот такая вот палка мешалка которую я сделал сам э из обычного черенка для лопаты купленный за 80 рублей и вот такой вот фанерки врезанной в него на саморез прикрученный Дальше, пойдем дальше Нам нужна емкость под дрожжи Для того, чтобы их активировать Такая кастрюлька Мы будем ставить брагу на белорусских дрожжах а Белорусские дрожжи пены много не дают Поэтому достаточно такой емкости Я пробовал ставить на других дрожжах Там, конечно, шапка была, что емкости это не хватало Ну и, собственно, ингредиенты ну, про них чуть позже. Значит, приступаем. Для начала, что нам нужно? Нам нужно залить воду емкость. Значит, сколько воды заливаем на такую емкость. Если вы ставите брагу на белорусских дрожжах, пены она дает очень мало, но в любом случае пространство от браги до крышки Должно быть в любом случае. То есть под верх нельзя заливать. Значит, на эту емкость 65 литров я пробовал всякое. И много наливал и мало, не долив делал. Оптимальный размер получался методом моих вычислений 47,5 литров под эту емкость. И почему именно этот объем воды? Потому как очень удобно по ингредиентам меньше замеров то есть на этот объем воды на 47,5 литров вам понадобится одна пачка спиртовых дрожжей белорусских 250 граммовая вот такая пачка то есть ее не надо на весах как сказать ее дробить потом остатки где-то хранить и сахар вот такой сахар я покупаю Русагру здесь 12 пакетов это ровно упаковка он идет в упаковках, в упаковках таких полиэтиленовых то есть я не заморачиваюсь отдельно этими пакетами не беру беру упаковку 12 килограмм сахара да кстати забыл упомянуть что нам еще понадобится вот такой гидрозатвор ну что приступим значит сейчас я поставлю на паузу и залью в наш бак воду подготовленную уже заранее кстати по воде немножко отвлечемся воду раньше возил я с родника но дело это такое накладное во первых ехать далеко до родника у нас получается 20 километров в одну сторону потом таскать это все на пятый этаж тоже мало приятного я решил попробовать на водопроводной воде мы живем в таком регионе на Байкале, что у нас из крана вода в принципе нормальная, не, не сильно хлорированная. А перегнал и разницы от родниковой и водопроводной воды я не почувствовал абсолютно никакой. Но ну, может быть еще это благодаря тому, что у меня аппарат двойной перегонки. Ну не знаю, но разницы никакой. Поэтому а теперь я набираю из крана воду сразу нужной температуры, не надо ее родниковую ждать, пока она там сутки примет комнатную температуру либо ее нагревать сразу же делаю температуру где-то около 27-28 градусов нормально получается ну все, заливаем воду так водичку мы залили следующее, что мы делаем засыпаем сахар так, быстренько расскажу какой я делаю гидромодуль на вот эти 47,5 литров воды. Я ставлю 12 килограмм сахара и 250 граммов белорусских спиртовых дрожжей. Засыпаем сахар в бочку. Нажимаем. Засыпаем сахар. Да, кстати, я тут немножко оговорился. Не хочу никого заводить в заблуждение. Я залил воды в бочку на 47,5 а 45 литров, два с половиной литра я оставил, они нам пригодятся для активации дрожжей. Здесь 45 литров. 12 килограмм сахара мы Посыпаем, Высыпали 12 килограммов. Теперь берем палку, мешалку. И такими движениями, видите, какая она удобная. Поэтому рекомендую сделать такую же. Такую хранить. Надо знать, где место много занимает. Такими движениями перемешиваете где-то минут 5-7. И сахар полностью растворяется. Важно на это... Время не, не поэкономить, потому как если вы весь сахар не растворите, он просто не будет работать у вас.